1 июня 2021 года депутаты приняли закон, который ограничивает использование в Украине пластиковых пакетов. Он предлагает запретить продажу в Украине пластиковых пакетов как неэкологичных. Что ожидает нас в связи с его принятием? Первое. Запрет продажи пластиковых пакетов в магазинах и ресторанах с 1 января 2022 года. Этот запрет не коснется биоразлагаемых пластиковых пакетов и сверхлегких пакетов, в которых пакуют или перевозят свежую рыбу, мясо, сыпучие продукты, лед и тому подобное. Второе. Запрет склонять покупателей к приобретению таких пакетов. Теперь на кассе в супермаркете мы не услышим знакомую всем фразу «пакет надо?». Третье, закономерно, это стимулирование производства биоразлагаемых пакетов. Кроме продажи обычных пластиковых пакетов, проект закона ограничивает продажу так называемых биопакетов. Эти пакеты на 99% состоят из обычного полиэтилена и на 1% из разлагаемой примеси. Примеси являются добавками на основе металлов, которые добавляют в полимерные материалы, чтобы те быстрее разлагались под воздействием кислорода и ультрафиолета. То есть на солнце такой пакет будет разлагаться быстрее. Но этот процесс становится очень-очень долгим, если он попадает в толщу мусора. Взамен этих пакетов авторы проекта закона предлагают пакеты, которые компостируются. Их изготовляют из органических материалов, растительных, животных, микробиологических. Такие пакеты разлагаются как в насыщенной кислородом среде, так и в среде с ограниченным доступом кислорода. Их обычно делают из крахмалов или целлюлозы. Они безопасны для окружающей среды и могут разлагаться даже в домашних компостных ямах. Так почему же все-таки запрет продажи пластиковых пакетов важен для всех нас? В течение только последних 65 лет человечество выработало более 8 миллиардов тонн пластика. Большая часть которого это пластиковые пакеты. Согласно данным статистики, ежегодно в странах-членах Евросоюза используется более 800 тысяч тонн одноразовых полиэтиленовых пакетов. Ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в Европейском Союзе этот показатель приближается в среднем до 90 пакетов. Страны Евросоюза начали борьбу с распространением пластика намного раньше нас. Так, в октябре 2018 года Европарламент поддержал введение в Европейском Союзе запрета на использование всех одноразовых изделий из пластика до 2021 года. Тонких пластиковых пакетов, соломинок для питья, ватных палочек, а также пластиковых столовых приборов, стаканчиков и тарелок. У нас этот процесс начнется только с 1 января 2022 года. За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы. Пакеты и сумки многоразового использования, бумажные пакеты, либо биоразлагаемые пакеты. При этом... Предприятия должны утилизировать все пакеты, которые попали под запрет, но остались в обороте. В противном случае их ожидает штраф от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение он будет практически в два раза больше. Так что к концу 2021 года ожидаем акции и большие скидки на пластиковые пакеты. Давайте беречь нашу природу вместе. На этом все. Пока.